It's not true, Я, что, что? Я, я так хотел купаться. И теперь я купаюсь, потому что вода теплая. Я купаюсь. Друзья, я вас всех поздравляю с крещением. С этим большим праздником желаю вам огромного-огромного здоровья, хорошего настроения, всего самого лучшего. С праздником! А -а -а -а.